Всем привет! Ну и, наконец-то, завершился второй конкурс на моем канале. Для этого необходимо было мне прислать самый прикольный, классный и креативный анекдот, которого нет на моем канале. Ну и, конечно же, победитель определился. И это -ды -ды -ды, Лариса Иванова. Ларисочка, я вас поздравляю от чистого сердца. Спасибо вам огромное за такие прикольные, классные, прям вот жизненные анекдоты. От меня лично вы получаете 500 рублей. Поэтому не стесняйтесь, пишите мне в ВК. Инстаграм, куда вам лучше перевести денежку. Ну а также я хочу сегодня передать огромный привет Данилу Сыткину. Ну а сейчас, как обычно, берем чай, кофе, лимонад. У меня сегодня сок апельсиновый. Вкусно, обожаю сок апельсиновый. Ну и мы начинаем. Поехали. Муж возвращается из командировки и застает жену с любовником в постели, весь в ярости никакущий, как был бы у меня нож, я бы вас зарезал, был бы пистолет, я бы вас застрелил. Любовник так выглядывает из-под одеяла и говорит: А у тебя рога есть, ты нас забодай!